Всем привет дорогие друзья, с вами ФР-15 и сегодня я хотел бы предоставить вашему вниманию неплохой бой на Т-44, в котором я взял своего первого мастера на этом танке. В начале боя я решаю отправиться на квадрат Е5-Е6, чтобы встретить вражеских ЛТ и СТ, которые обычно занимают квадрат Е5-Е4. Я выбрал довольно агрессивную тактику. И, может быть, в этот раз мне повезло, но в другие случаи эта тактика может быть опасна. Вот, я хотел прижаться к этому камню, но сразу же в засвет по появляются вражеские танки. Полностью свое внимание отдаю на КВ-13, делаю пару выстрелов по нему. Вижу, что меня обходит немецкий вражеский ЛТ, и еще есть шот. И вижу, что мне накидывают, еще по мне накидывают, я ухожу и сразу же принимаю решение отомстить вражескому немецкому ЛТ. Поставляется Т-69, делаю выстрел по нему. И он сгорает. Тем временем спешу отправиться на уничтожение немецкого ЛТ. Делаю выстрел без урона и забираю его тараном. Далее я собираюсь сделать... Подамажить по Т-71... Есть один выстрел, и его добирает наш союзный Центурион. Вижу ИСУ-152, довольно скиллованный игрок. Да и машина сама по себе имбовая. Подсвечиваю, делаю шот, но промахиваюсь. Вижу, что он на КД, и пользуюсь этим. Есть дамаг. Еще раз попадают, так как ИСУ-152 полностью отдает свое внимание нашему Т-21. Еще выстрел. И я забираю ИСУ-152. Вижу тигра. Очень скиллованный игрок. Чинюсь после выстрела вражеской арты. И сразу же поджимаюсь к домику. Вижу, что тихор смотрит не на меня, улажу, делаю шот и откатываюсь. По мне стреляет FFV-304. Вижу, что подходит вражеский китайский тяж ИС-2 и прячусь к другому домику. Здесь я совершил большую ошибку, но мне повезло, так как дамаг, выстрел тигра, прошел без урона. Вижу, что тигр не смотрит на меня, закатываясь, делая шот, ставлю на гусеницу. Есть выстрел. И в итоге тигра забирает наш союзный Центурион. Еду на С2. То есть притормаживаю, чтобы не получить дамаг и не умереть. Прошу противнику, чтобы они мне помогли. Ну и вот бой подошел к концу. Далее меня забирает С2. Здесь ничего интересного. В итоге я настрелял 3500 дамага. Ну, конечно, не без помощи союзников. Всем спасибо за внимание. С вами был Фарк-15. До новых встреч.